Что такое девятая ступень? Почему она сама по себе является ловушкой? Давайте с вами постепенно к ней двигаться, это очень интересно. Очень интересно. Вы занимались несколько лет духовными практиками, и это не могло не сказаться на вашем опыте. То есть вы приобрели опыт. Вы можете здорово закручиваться в подмассану, вы можете знать наизусть много молитв, вы знаете те или иные традиции. То есть вы становитесь определенным авторитетом. да, Вы узнаете, вы можете, и так далее, и так далее. Чем больше вы занимаетесь духовными практиками, тем больше накапливается опыт, и этот опыт переходит в определенный авторитет. И вы становитесь уже, ну вот на девятой ступени таких людей часто ошибочно, абсолютно ошибочно называют мастерами. Это эго, и это просто ошибка. На девятой ступени априори нельзя быть мастером. Можно быть хорошим, даже высоко высококлассным профессионалом. То есть тот человек, который накопил много навыков, он может, умеет и хочет, и любит их применять. И это нормально и хорошо, он профессионал. Но мастер, мастер живет и работает в потоке, он спонтанен. Человек девятой ступени? Нет. Ну, это как бы к слову. А почему ловушка? Потому что, да, тут действительно та же самая широко распространенная тема дракона. На девятой ступени, так же как на 17, очень сильно начинает активизироваться дракон. Очень сильно. И у людей, у ведущих различных тренингов, он очень сильно развит дракон. От них идет очень мощная энергия именно дракона. И пагуба в том, что этого дракона они передают своим ученикам. Еще большая пагуба состоит в том, что ученики считают это действительно тем, к чему нужно стремиться. Так и должно быть, и э, ты э, можешь стать Мастером только тогда, когда станешь вот таким, как Дракон. Дракон действительно дает власть, но он дальше не пускает, он выбивает вас из потока, из реального потока. И он не сразу, ни в одном мгновении. И он делает из вас, вот, ну, в лучшем случае, такую икону, для поклонения, а вы требуете, чтобы вам поклонялись, и вы перестаете быть а, действительно ценным. Вы просто цементируетесь. Ловушка девятой ступени. Может быть, кто-то видел давнишний такой фильм «Советский человек в рамке». Не видели? Ну, он такой советский такой. Сейчас его смотреть не станешь. Но смысл состоит в том, что а, а, человек показывается в этом мультфильме, Мультфильм без озвучек, только музыка. Человек идет по карьерной лестнице. А карьерная лестница – это получение каких-то рангов. Да? И вот сначала ему дают первый ранг, такая узкая рамка. Пум. Он радуется, такая красивая, протирает ее. Потом э, переходит на следующий уровень, там шире рамка. Вот такая уже в стиле барокко еще еще лучше, он становится такой серьезный, в очках, такое цементное лицо квадратное у него, и так далее. Он идет, идет, идет, рамка все больше, все больше, все больше, а он все меньше. И в конце концов он доходит до самой вершины, исчезает, остается только рамка. Вот это вот ловушка девятой ступени. То есть человек реально в самом начале, он может быть даже вдохновлен какой-то идеей, там, помочь другим людям и так далее, все это реально так и есть, но попадая в эту ловушку, он ловушку дракона, он постепенно со временем утрачивает любые вот человеческие черты и навыки и остается только звание, что вот я такой-то, что мне вот нужно там подчиняться, мне там нужно слушаться и так далее. Он становится драконом. Постепенно, наверное, он становится драконом, а функции дракона только в одном: власть, властвовать. Власть это энергия. Не остается, образ, который он да, он создает образ и так далее. В этом ловушка девятой ступени. Девятая ступень – формальная вера. Почему она формальная? Потому что это сама по себе является ступень-ловушкой, и человек утрачивает поток, и все, что ему остается, это тот образ, та рамка, которую он э, вольно или невольно себе создал. Если человек это не осознает, то он попадает в эту цементную ловушку и просто сам цементируется. И все, ничего от него не остается, по сути. Но если он это осознает, он начинает понимать, что его те или иные ритуалы, которым он следует, они по большей части пустые. У них нет энергии они ничего с собой не несут. Он знает эти ритуалы прекрасно или очень хорошо, он может этим ритуалом научить других, но ни он, ни те, кто, кого он учит, не имеют в себе никакой энергии, духовной силы, которая как бы должна там быть. Вот. Легче, прям, вот, океан, а это, мы... это, это уже, да, частично восьмая, но Женя правильно сказал. То есть девятая ступень, как и любая другая ступень, не является сама по себе ни хорошей, ни плохой. Она узловая, она ловушка, и ловушкой она становится, когда доходит до своей крайности. Но в какой-то своей начальной или средней стадии развития девятой ступени очень полезно. Человек девятой ступени очень хорошо может подтягивать людей с седьмой и с восьмой. Он их тянет вверх. Потому что он является авторитетом, они его слушают и делают так, как он говорит. И тем самым они тянутся вверх. Но если он полностью цементируется, то все. Там уже никого никуда не тянет. Он уже... Подождите, а деньги там? Ну, там может быть достаточно много денег. Очень много может быть денег. А организаторы тотальных, тоталитарных сект – это люди девятой ступени. Чаще всего. Не всегда, но чаще всего. То есть там много чего может быть, но самое главное – что на девятой ступени, уже в таком хорошем развитии девятой ступени, там нет потока, нет живой энергии. Этот человек реально энергию передать, то, о которой он говорит, он не может. Он передает энергию дракону. Хочет он или нет. А бывает такое, что на этом уровне человек начинает других учить, то есть какие-то давать советы, практически, и другим людям, а у самого уже разваливается. Скажите. И именно этим и характеризуется девятая ступень. Вот то, что вы сказали. Спасибо. Тоже вот очень хороший пример. То есть, почему формальная вера? Потому что то, о чем он говорит, у него этого нет. То есть, либо оно было, но... Может быть, оно было. Может быть, ему вообще показалось, что было. Но самое главное, что сейчас нет, и у него нет живого потока, у него лично. И, соответственно, он этот живой поток передать не может. Он передает другой поток, он подает, передает поток дракона. А говорят, от него такая могучая энергия идет от человека, где ступень? Потому что там ноги сгибаются в коленках. Это энергии дракона. Дракон, он, он занимается властью, он дает авторитет, он дает очень большую внушаемость человеку. Но вот таких вот живых потоков, о которых он может говорить, он не дает эффектность очень сильная очень сильная. ну в народе это называется понты вот то есть человек как понтовщик но ну, просто мастер человек девятой ступени если хороший хорошо развитый его так просто даже фиг раскусишь то есть у него такие там понты что договыряться что-то на самом деле есть бывает не так то просто эти люди очень любят заниматься йогой а йога очень часто Хатха-йога, Штанга-йога, Кундалини-йога очень мощно прокачивают манипуру. Очень мощно. Вот. И они очень любят этим заниматься, и они реально могут давать это другим людям, и тоже те другие могут этому учиться. Но до анахаты они не доводят. Хотя могут говорить об анахате, могут говорить о любви. Очень часто на хату вообще путается со Схисханой. И очень забавно наблюдать это в видео даже. Я вот видел, я сейчас пытаюсь, ну, у меня есть определенная доля артистичности, иногда я перебарщиваю, не хочу никого обидеть, поэтому имена не буду называть. Человек очень весьма известный в России, и он говорит, вот часто говорит о любви, он говорит, приходите, здесь такая любовь. Это уже Сфатхистан. То есть он говорит вот отсюда, вот реально, видишь, говорит со Сфатхистаном. И идет с гитарой, такой маленькой гавайской гитарой, не знаю, как называется такая. И вот играет на этой гитаре, и вот что-то такое еще. Говорит там за кадрами, прямо со Сфатхистаном идет голос. То есть анахату очень часто путают со Сфатхистаном. И когда люди попадают на такие тренинги, там реально друг друга все любят, причем во всех смыслах слова, вот. И, но называют это анахатой, хотя это не анахатой. Вот как может произойти подмена, так как нам пишут часто, примеров огромное множество, люди, они даже могут не называть себя такими, но они по сути являются тантриками. Кто такой тантрик? Тантрик – это тот человек, который постоянно нуждается в любви, но именно в основном в свадхисханной, потому что у начинает раскручиваться, у него восходящий поток, у хорошего тантрика. У плохого тантрика Сватхисхана раскручивается, и больше ничего не происходит. А у хорошего дальше идет вверх. Так вот, когда тантрики собираются, они говорят все те же самые слова, которые сейчас Владимир сказал. Они говорят, мы принимаем, что вот он любил меня, потом полюбил другую. Потом третью. Я принимаю, я принимаю. Почему? Сватхистхана, она такая, как сказать, она любит перемены. Она любит перемены. Она любит и сама менять партнеров. И когда она настоящая такая сватхистхана, если тем более еще человек занимается действительно тантрой, он принимает эту философию а, тантрическую, он говорит, что смена партнеров – это вообще нормально. И когда вы прощаете как бы того человека, говорит, я тебя отпускаю, иди люби другого, я рад, что ты любишь другого, это может быть от сватхисхана. То тут нужно чувствовать только энергию. А другой человек, если он говорит от анахаты, он говорит, я очень рад, что в тебе есть любовь. Если ты полюбил другого человека, наверное, мне где-то больно, но я так рад, что твое сердце любит, что ты живешь в любви. Вот так человек говорит анахата. <смех> слова могут быть примерно одни и те же, или вообще одни и те же. Энергия разная и суть разная. Поэтому если только опираться на слова, мы ничего не сможем выяснить. Тут важная вот, э, философия или психология чакр, она дает понимание, когда человек на какой Чакр сказал. Или, допустим, вот сейчас я вам скажу, как говорит на другой чакре человек, который любит. Я тебя так люблю. <с Какая? <с манипура. <с а, женщины, а женщина, если она не в этом во всем не разбирается, она не может санитироваться, что же вообще как-то любит, не любит. Причем годами может говорить. А она может чувствовать, что очень сильно не то. Что делает Манипура? Она имеет. Есть же вот, богатый великий русский язык, есть э, люблю, есть имею, да? Манипура она имеет, она любит иметь. Вот, а слова могут быть одни и те же. Я не говорю, что это плохо, ради Бога. Ну, моя, моя интонация, наверное, есть определенная доля осуждений, поскольку я все-таки, да, я поклонник анахаты, но я не говорю, что это плохо. Потому что есть огромное количество женщин, которые ищут таких мужчин, и они будут с ними счастливы. И слава Богу, и дай Бог. Точка сборки такова. Да, точка сборки такова. Например, женщин, которые нас в если встречают мужчину, у которого точка сборки на Манипуре, они могут быть отличной парой, очень хорошей. И оба могут быть счастливы в своем союзе. А вот люди, которые нас в встречают, а партнера, который на анахате, им бывает очень сложно так говорится. Потому что, и тем более, если опять-таки нет ощущения энергии, они оба могут говорить одни и те же слова, но совершенно четко чувствовать, что имеют в виду абсолютно разные вещи. К таким людям входит определенная категории людей, которые в этом очень нуждаются. И я повторюсь, это очень ценные люди, девятой ступень, для определенной категории людей, особенно. А, такая категория людей, она просто нуждается в конкретных инструкциях. Вот если я вам говорю, человек – существо многогранное, он может быть таким, таким, таким, таким, то люди, вот э, однонаправленные, так скажем, да, для них это вообще ни о чем. То, что я говорю, для них вообще ничего не значит. Им нужно сказать, ты четко скажи, вообще девятца ступеней, хорошо или плохо. Скажешь хорошо, я буду туда идти. Скажешь плохо, не буду я туда идти. Ты мне скажи, говорят они. А я говорю, выбирай, Фу, а, тут еще, а тут еще больше, да. Есть такие люди, и им же надо развиваться. И когда они находят человека на девятой ступени, они имеют четкий вектор, как надо делать. Они это делают, и что-то у них там происходит, какое-то развитие у них там совершается. Все. Но если тот же самый человек как-то в этом разочаровался или сказал, все, я уже, больше мне тут делать нечего, да, то он должен идти дальше. Он не должен думать, что это, вот, так сказать, истина в последней инстанции. И все. Тут такого, конечно же, нет. У нас время обеда, нужно завершиться логически. Это очень хорошее завершение, девятой ступень. Потому что если человек выбрался, ну, это не здесь. Это ловушка девятой ступень. Если он выбрался из этой ловушки, он начинает ощущать реальную энергию. И вот только тогда он начинает понимать, что оказывается он был не мастером, он вообще непонятно кем был. Он был каким-то, э, ну в лучшем случае инструктором, который мог дать, дать какие-то вот правила, а то, о чем он говорил, у него этого не было на самом деле. Не было там любви, не было там еще каких-то потоков, да? А были четкие инструкции, вот эта формальность была. В качестве примера, очень хороший пример, я периодически о нем рассказываю. У нас одна женщина, она несколько лет к нам ходила, она хотела встретить свою близнецовую половинку, а попадались одни родственные души. В конце концов, она встретила родственную свою, то есть это близнецовую половинку свою встретила. И вот одна из родственных душ, которая до того попадалась, у нее оказался священник. И причем священник какой-то протестантский, по-моему. Он был то ли из Америки, то ли откуда-то еще. И довольно хорошо известно, и он путешествовал по многим странам именно с проповеднической деятельностью. А ну а что христианский священник проповедует Любовь. Так вот он ей сказал, говорит, до того, как я тебя встретил, я вообще не знал, что такое любовь. И он понял только, только тогда это. То есть, да, он проповедовал, людей наставлял на путь истины, наверняка много пользы принес. Может, кто-то там пить курить бросил, может, еще что-то. Но то, о чем он говорил, о любви, у него не было. И вот когда он понял, что вот эта любовь, вот эта такая вот сила, вот он это, это сказал. Я не думаю, что он бросил свою проповедническую деятельность, но вот это вот показательно. Он стал более осознанным. Да, да о чем, о чем... Может быть, кстати, да. Может быть, да, может быть. Но это опять-таки в лучшем случае. Так вот, вот просто показательный пример. Когда вы переходите с девятой ступени на десятую, вы понимаете, оказывается, вот о чем я говорил-то. Я говорил, но я этого не знал, не, не имел опыта. Вроде правильные слова говорил. И человек девятой ступени, он свято верит в то, что вот то, что он говорит, что так оно и есть. Но пока он не перешел хотя бы на десятую, этого нет. И вот на десятой, ступени, на десятой ступени такие первые такие кванты энергии происходят. Как вот в Писании было написано, что таких вот просто, знаешь, фарисеями или книжниками называли. Да, то, да. А вот от креста говорили, чем его удивлял народ, то, что он говорил не как фарисея или книжник, которые вот просто повторяют, как там написано, а он как будто как хозяин этого запомнил, то есть как из личного опыта. Как какой, власть имеющий. Да, да, да. да как так, власть имеющий, да. Просто слышать Да. То есть вот прикосновение к тому личное. Ну, как Иисус говорил, «Привезите ко мне, и я дам вам воду живую, и вы станете источником воды живой». Вот Он говорил о реальной энергии. А книжников и фарисеев назвал людьми, которые грузят грузы неудобоносные на чужие плечи, а сами нести не хотят.